И всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я вам хочу показать мод, который вам очень быстро без всяких заморочек поможет построить. Ну, можно сказать, все. Вот с помощью этого э, вот, ну, блока мы можем построить дом. Оля, домик построен. Вот дом. Вот с помощью вот этого вот блока мы можем построить э, шахту. С помощью вот этого мы можем вот эту фибишку построить. С помощью этого вот это поле такое. Большое-большое поле. Вот видите, здесь даже вот есть. Только вот я не знаю, они чем-нибудь отличаются или все-таки... Нет, вот эти палки. Так. Ну конечно вот этого. А, может они не покреп. Ну, какая крепче типа. Да. Все-таки какая крепче, какая нет. Так, я вам хочу показать дальше. Так. Так, так, так, э, вау! Я, конечно, все понимаю, но лестничные, ладно. Посмотрим, что у нас с этим будет. Э, э, э, э, э, чё, что такое? Там что? Э, где вообще появились? Это типа такой бассейн. Офигеть. Только вот здесь надо сделать. На кажется, вот такой вот выход. Ладно, мы по нашему способу выберемся. Что? Не понял. Офигеть, это какого на глубину ты? Так, высоко. Ну, давайте вот здесь где-то Ну вообще, насколько заделано? Офигеть. Ладно. Я не пух. Офигеть, он реально глубоко. О-о-о. Вот так вот все. Еще туда в гуки ходит, офигенно далеко кошу, а это что у нас будет делать? какой она роль сыграет? нет, нет, на да, зомби спаунер это вот и бассейн, он как раз не надо строить никак бассейн, вот у вас сразу опа и все бассейн готов. так такое ладно это что-то особое как я понял типа, вот, ага. типа ему места не хватает я не знаю думаю может здесь хватит идти. не он похудел сам по себе хочет так что сделал вот так вот и этого не хочет что же все такие ну ладно, вот, вот по идее все, с этим модом у нас покончено. Вот что, вот сколько добавляет этот мод разного всего, можно легко построить свою деревню. Ну что, спасибо за просмотр, с вами был SkyZekid. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Эээ, и всем удачи, всем пока!